всем большой привет сегодня хочу показать результаты двух неудачных экспериментов по окрашиванию яиц цель чтобы вы не повторяли моих ошибок и не тратили зря средства и время приятного просмотра в первом случае красим ромашкой должен получиться желтый цвет 40 граммов сухих цветов ромашки высыпаем в кастрюлю заливаем одним литром воды комнатной температуры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 К тому же многие из них потрескались. И даже после полного остывания яиц в отваре ситуация совершенно не изменилась. В итоге мы получили грязно-серые яйца со слегка уловимым желтым оттенком.